Всем привет! Это мое видео. это? Тут есть я? Ну я начинаю. Пятьдесят процентов мое видео. Давай на свои Кто начинает? Раз, два, три. Камень, нож, молот. Самаду я Deus. выиграл, молодец. Что это такое? <ếuması Than> Откуда мне появилась эта картинка? А это новости. Привет, на связи я Тимас. и это вопрос-ответ. Что то как ты давно не было? Что то как ты давно не было? Я прямо сейчас пишу, Пост. и прям вот они будут приходить, и прям вот каждый будет читать. Ну, если они нормальные. Так, вопрос-ответ. Давай, Давай еще фотку сразу. Давайте помыслим. Сейчас, сейчас, сейчас. На самом деле я и серьезно, теперь я типа интеллектуал, ведь я снял много э, провокационных видео, поэтому сейчас меня много кто не, ненавидит, потому что люди очень тупые. А еще, значит, что я понял? То что, несмотря какое у человека мнение, люди все равно. Ты ч, дурак? Люди все равно агрессивно относятся к мнению другого человека, если им это не нравится. Давай. Ой, стой, что запиту? Так, все, прям я отправил пост. <звы> И знаешь, когда ты. О! Вспомнишь. Первый. О! <звы> 34 уже! Офигеть! Карпец, я все говорю, не быстро! Офигеть! Офигеть! Офигеть! Так, офигеть! Офигеть! Так, что снимешь настолько... Я сниму настолько Draw My Life А я да. сниму на 10к Я тоже сниму настолько Draw My Life когда? Это... Вот чтобы я быстрее снял Draw My Life Поэтому подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, пожалуйста Зачем? Зачем? Зачем? Собираетесь учиться до 11 класса? Я да. Да 95 И за сколько минут? За 9 минут У меня сам месяц набирается меньше Твой родной язык? По идее, мой родной язык татарский или башкирский Я не знаю вообще. Я не делаю пересадку языка. Аааа. Накручивал подписчику. Я что, Даун, что ли? А я вообще 2x даун, что ли? Не, накрыл. Даун x 2 это тот, кто думает, что я накручу. А тот, кто думает что я накручу, то Down X4. А кто-то такой тогда Daунс X3. Даун X3 это тот. Это что-то между Дауном X2 и между Down X4. То есть думает что мы оба. Мы недавно Что делаешь в свободное время? Что я делаю в свободное время? Вы близнецы? Нет. Сделать бутылку воды с первого раза. Так у нас нет бутылки, но мы сделаем. Ладно, вс, вообще общем, по ты концу все. Это... Я надеюсь, что она тебе понравилась. Так, всем удачи, всем пока. Концовочка фирменная. Ни в коем случае не палим квартиру. А ты что?